Какой интересный и качественный монтаж. Вся земля разведена серебряным проводом. So can... no, no. Acres, Приветствую всех на канале. Вот наконец-таки настал долгожданный момент. Полной разборки этой танковой радиостанции R112. Ну что, погнали. Я потратил почти полдня, чтобы снять, вот от, точнее, открутить вот эту крышку внешне. Держится она на вот таких четырех шпильках. Тут под обычную отвертку, но они очень сильно прикипели. Пришлось эту отвертку чуть не газовым круч... ключом крутить, короче. Это было очень жестко. Все руки позбивал. Ну что, снимаем крышку. Пришлось ее перевернуть, иначе никак. Вот такая вот мощная рама, на которой она в отсеке там крепилась. Сейчас снимем крышку. О! Вот, ребят, крышка очень тяжелая вместе с этой рамой. Вот она она. Снял я камеру со штатива, чтобы получше вам было все видно. Вот лампочки выглядят очень свежо. Все мощно экранировано в стиле военной, в высокочастотной техники. Вот основная часть ламп тоже в экране находится. А вот оно самое, зачем я гонялся. Это полтинники, лампы ГАУ-50. На них я, может, соберу... Не может, а, скорее всего, соберу на них ВЧ-усилитель КВ-диапазона. Вот. Это обратная сторона. Ну, тут все, в экранах практически ничего не видно. Но тут двигу 50 в модуляторе и двигу 50 оконечный так ну что будем разбирать экраны открутил я вот эту крышку здесь у нас две лампы 12g 1p и блок контуров что-то там держит вот здесь был такой скрытый болтик вот она вот туда даже такие войлочные диски с обратной стороны вот он огромный галетник Офигеть можно просто и контура вот две лампы 12g 1p открутил крышку со стороны полтинников будем пытаться их как-то вытащить так снял я вот здесь экранную крышку со стороны полтинников и вот с этой стороны снял вот они из достаточно толстые железяки не просто жестянка ну такая И тут тут вот у нас находится мощный КПЕ, вот здесь вот в ось вот, ну мы сейчас снимаем полтинники. Вот, один я уже вытащил. Вот она, гу 50. С панелькой, со стаканом, то что надо. Так, снимаю следующее. Итак, вытащил я полтинники пришлось конечно блин повозиться тут не все так просто вот вот они они четыре штуки конденсаторы здесь хорошие наши ксо 11 2000 вольт 2200 пикофарад вот анодный дроссель Здесь же был уже готовый на керамической основе. И от наводок тоже дросили высокочастотные на резисторах на землю, которые, по-моему, идут. И вот тут еще вот такие блоки внизу. Сейчас попробую его снять. Не поддается болт. Вот подстроечник там есть. еще блок конденсаторов. Так, ну это вот вариометр типа КСВ-метр. И тоже там много трубчатых кондеров. Так вот, что мне удалось сейчас разобрать. Возъезде были полтинники. Остался только резистор. Ну, в принципе, пусть, наверное, остается. Многие гайки и болты прямо сильно прикипели. Далеко не все удается разобрать. Вот. С этой стороны у нас 12 g 1 л Вот. Вот эти я разобрал. Тут вот блок реле. Вот это, скорее всего. Ага. Вот эти, значит, 108-109. Надо будет по схеме посмотреть. Они прямо пропаяны. Наподобие как R105. Разбирал я такие. Там были маленькие лампы такого пальчикового формата с контурами. Прямо запаяно, основательно. Ну потом может разберу распаяем горелкой вот 12 же 1 л лампа полностью в экране такая вот ну и вот тоже вторая лампа так здесь у нас контур небольшой КПЕ. попробуем сейчас разобрать дальше вытащить чтобы вытащить вот этот блок конденсаторов нужно разобрать вот эту часть довольно таки не просто все это разбирается все равно что японский двигатель разбирать чтобы снять одно нужно половину разобрать другого вот что я уже вытащил кстати все вот эти соединительные жилы провода это все серебро вот кусочек вывалился серебряного провода поэтому кто собирает серебро можете забирать и так мне удалось открутить вот этот целиком блок со стороны полтинников я его почти весь уже разобрал время у меня ушло полтора часа на его разборку вот сейчас попробую его вот он отсоединяется отсоединяется вот держится на тех но вот этих жгутах и тогда можно будет здесь поснимать галетники кстати вот здесь вот был вот этот контур с серебряным проводом намотанный штука полезная на керамическом каркасе сам прибор а контур это не контур извиняюсь это вариометр внутри то есть переменная индуктивность внутри там сердечник феритовый и вот он крутится и можно менять индуктивность а вот сам прибор к нему вот здесь вот этот ключок был с подсветкой с лампочкой ну тут я сниму галетники и все на этом так что я еще вытащил вот там блочок резисторов тот вот еще маленький с серебряными пластинами КПЕ подстроечный вот еще вот этот стакан с четырьмя выводами которые я потом распаяю так что еще вот какая-то интересная катушка была битумом залитая но она была на клепках пришлось так по поступить вот какая большая обмотка. Да ладно. Так, ну поехали дальше. Открутил я, значит, с лицевой панели все ручки. Вот еще тумблер не открутил. Вот. Все болты, которые блоки держат. И, в принципе сейчас уже можно ее снять, эту панель. Итак, открутил я ручки от всех галетников от переключателей вот они лежат вот столько вот деталей, столько вот болтов получилось вот а вот этот блок с полтинниками я его оставлю возможно на нем я сделаю усилитель Сюда обратно вот этот вариометр поставлю. Скорее всего, в принципе, вот корпус уже под полтинники есть. Вот такой. Так, ну что, снимаем крышку. Я там уже все откусил. Вот. лицевая панель так а вот что у нас скрывалось под передней крышкой такие мощные шестерни и мощные галетники переключателей частоты вот ну на сегодня наверное пока все кстати вот тут еще мощный по моему кондер стоит на данном этапе разборки время прошло уже два часа вот продолжу я уже наверное Другой раз для вас это будет пауза. Ну пока вот на этом все. Итак, открутил я вот, значит, блок номер два. Кому интересно, схему я оставлю в описании. Вот он он. Здесь экранирован. И здесь у нас лампы тоже. 12g 1л вот они три штуки так ну вот что вот в этих коробочках паянных пока не могу знать потом их разберу вот значит конденсатор тот мощный хороший кондерщик микрофарада 1000 вольт нормально 69 год так ну вот это я полагаю модуляционный трансформатор скорее всего вот к нему идет жгут проводов Довольно-таки тяжелый, килограмма три наверное весит, весь экранированный, похож на трансформатор. Вот и тут у нас сейчас остается вот эти супер галетники, но ну, я пытался вот эти шестерни крутить и вытащить, но их просто так не вытащишь. Вот здесь вот даже отломилось. Все болты, шплинты вроде вытащил, но не поддаются они. Вот в этом блоке у нас находится КПЕ. Тут вот крышку снял гигалетники. Контакты там все серебряные. Вот. Ну, тут проще вот эти оси, наверное, проще ножовкой по металлу отпилить. Мне такие галетники. Применять некуда. Даже не знаю. Вот контура сейчас повытаскиваю. Тут тоже 12G1Л. Две штуки. Но ну, вот таки наконец не удалось отцепить вот этот блок с галетниками и контурами вот оно, там один болт оставался оказывается вот они оси я-то думал они целиком идут от галетников литые а тут вот такая вот при помощи таких муфт крутящий момент передается вот оно, оно как. Таким вот образом. А вот сами оси. Дальше идут на шестерни. Так, ну, в общем, повытаскивал я эти контуры. Вот такой звук у них стеклянный. Звонки. Я думал это катушки. Но я не помню, что там по схеме, к сожалению. Ну ладно, с этим разберемся. А здесь вот эти вот галетники. Там внутри осталось. Вот еще в экранированных коробочках. Тоже какие-то контура, видать. Чтобы их вытащить, нужно снять эти диски. Чтобы снять эти диски, они там шплинты прикипели тоже. Хрен выбьешь их, придется пилить, наверное. Пытался сломать, но не получилось. Вот, ну потом отпилим и вытащим. Вот сколько их тут получилось. каждый свой номер снял я экранную крышку блока номер 2 где три лампы 6 g 1 л кстати посмотрел описание к этим лампам мощность ее небольшая всего полвата но это высокочастотный универсальный пинтод, способный работать на частоте до 200 мегагерц вот их тут три штуки, ну и, соответственно, обвязка. Даже вот резисторы и конденсаторы все пронумерованы согласно схеме. Вот. Два подстроечника там, ну, блин, их откручивать это вообще просто капец. Там Не знаю, там на два или на три вот болтики. Очень тяжело откручиваются. Отсоединил, значит, я вот этот блок. Так, ну а вот с того блока номер два, опять же, тяжелая вот эта коробочка. Вот видно стеклянные изоляторы. Кто знает, пишите в комментариях, что здесь находится. Ну, говорю, в подобных коробочках в R-105 находились маленькие лампы с контурами. Но это очень тяжелое, даже не знаю, что там. Надо смотреть схему, уже не помню, что там по схеме. Вот хорошие подстроечные конденсаторы. Серебряные. Керамика, керамика и серебро. собственно вот здесь у нас в этом блоке я его оценил вот, и осталось у нас грубо говоря два блока тут уже пусто там был трансформатор вот, остался блок с кП а вот здесь в этом блоке 12 же1л. 7 штук их тут и вот такая интересная лампа 6 х 6 s вот она э экраны я тут открутил сейчас будем снимать это дело вот я перевернул этот блок открутил экранную крышку Снимаем. Вот подстроечный, тоже КПЕ. Такой вот. Но здесь пластины алюминиевые. Тоже как и на вот этом большом КПЕ. Но все равно пригодится. Ну и собственно лампы с обвязкой экранной перегородки. Вот подстроечник тоже серебряный. Да, и кстати, опять же, провода вот по земле жилы. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Это все серебро, с серебряными жилами. Вот галетник, кстати. Итак, разобрал я этот блок. Вот он получился. Кстати, все эти блоки выполнены, сначала думал, с алюминия. Но больше похоже на сплав типа как-то он еще по-другому называется. Вот. В принципе, на них даже можно что-то собирать. Еще как мощные радиаторы могут выступать такие отсеки. Особенно вот этот остался. Да, вот то, что с этого блока, вот тут я наложил вот 6G. Ой, какие же они. 12 G1 L. Вот я их тут наложил. Потом три штуки. С панельками. 6H 6S. Вот три штуки. Вот такой вот тут, тут галетничек еще один был. Вот такой забавный КПЕ такой вот маленький многосекционный с алюминиевыми пластинами вот ну понятно тут катушки на керамическом каркасе конденсаторы вот эти вот подстроечные серебряные и Остался последний блок, тут придется, тут еще одна лампа 12G, ее вытащу с обвязкой, вот такой вот разъем с серебряными контактами тоже оставлю, вот из этого блока можно сделать вот этот здоровый КПЕ оставить, например. Вот он, как раз экранировочка. И сделаю я с него, наверное, П-контур. А сюда помещу вместо вот этого КПЕ, его вытащу, сюда, здесь размещу в этом отсеке катушку с отводами. Вот, только не знаю где расположить галетник, может быть, наверное, вот здесь, вот здесь есть отверстие, рассверлить да, в принципе должно получиться, есть как раз крышка, вот и получится такой мощный хороший по контур, вот зазоры там такие, мама не горюй, то есть вот на 200 может даже запросто пойдет лишнее придется отпилить вот это вот лишнее я тоже все уберу вот вот этот рычаг потому что шестеренки ну никак вообще там болты прикипели он их видно не смог я их открутить вот этот рычаг придется отпилить это уже на даче болгаркой поработать все лишнее отпилить Ну и вот эти корпуса я вот отложил вместе вместе с основным корпусом то что еще придется доразбирать что-то болгаркой, что-то горелкой вон те булочки распаять. Ну вот тут трансформатор это, не обращайте внимания, это вообще не отсюда, с телефонного коммутатора. Ну вот, собственно, все. А с этого ящика вот она как накрывается, вот как кастрюля Есть ручки, можно сделать. Может быть что-то наподобие шарабана или мангал короче все в хозяйстве пригодится вот ну и трансформатор потом я посмотрю разберу что там за трансформатор еще надо найти какие здесь выводы что куда идет тоже пригодится так, ну и в заключении, блок КПЕ я не стал до конца разбирать, точнее вообще еще его не разбирал, вот уже третий день съемок. Хотел показать, какой интересный и качественный монтаж. Вся земля разведена серебряным, серебряным проводом, серебряной жилы это одно. Монтаж, понятное дело, классический навесной для того времени, вот серебряные подстроечные конденсаторы сами кпе алюминиевые здесь ну довольно редкие и очень емкие видим тут трехсекционные КПЕ, я уже показывал так ну а здесь Монтажные колодки. Второй КПЕ. Вот тут по очередной секции входят и срабатывает реле. Опять же, вот запаянные два блока. Я так подозреваю. Ну, там какие-то катушки, скорее всего. Вот тут блочок конденсаторов. И межсоединительные фидеры, кабель высокочастотные Посмотрите, как в Совке качественно это делали. Какая толстая изоляция какая добротная оплетка вот это вот так межблоковые соединения таким фидером проложены кабель очень мощный это вам не рга 58 китайский делали на совесть в общем вот тоже видно на землю серебряные жилы, жила жила проложены ну опять же, вот проводки соединительные, смотрите, как интересно. Вначале, в месте, вот где пайка, вот обмотана везде серебряным проводом, опять же. Я такое раньше не встречал, ну, предполагаю, что для более лучшего контакта, возможно, помеху устойчивости, но ну, такого я раньше не встречал. И это на всех проводниках так сделано. Так что ну вот в R105 такого не было. Здесь уже все гораздо серьезнее, чем в переносной R105. Ну и лампы, универсальный пентод, который буквально, их там говорил, больше десятка. Вся радиостанция напичкана этим высокочастотным пентодом. 12G1L. Очень, как мне сказали, популярная лампа в военном железе. До 200 МГц рабочая частота. Вот таким образом вытаскивается из стакана. Вот она она. Военное производство. 12G1L. И смотрите, панелька со стаканом. Ну, мало того, что лампа экранированная, плюс стакан экранированный. И внутри контакты самой панельки, опять же, серебряные. Ну, тут вся обвязка, которая была. Вот это я понимаю, делали. Ну, может быть не чисто серебряная может посеребренная но это особой роли в качестве не не так играет что серебряные что посеребренные мне кажется работать будут одинаково хотя может быть и полностью серебряные кто знает напишите и те самые лампы которых ну, уже позже посмотрел вот эти три штуки 6х6s это как по-современному диодная сборка из двойного диода здесь двойной диод напряжение до 200 вольт ток маленький ну это После них вышли уже германиевые диоды с маркировкой D. Им на замену. Ну, прикольно. Ну, представьте, диод, который еще нужно кормить накалом. Помимо того, что чтобы этот диод работал, ему еще нужен накал. Если мы все привыкли, что подсоединил диод и подсоединил диод. А здесь еще, чтобы этот диод работал, Требуется дополнительный источник питания и дополнительные электрорасходы. Ну, вот так раньше было такой вот антиквар. Ну вот, вся радиостанция состояла из вот этих 12G1L, трех вот этих спаренных диодов. Как в инструкции написано, предназначены для детектирования. Ну, это с блока приемника, я так понимаю. Вот. И 4G-50. Но самое ценное для меня, что здесь представляют, это, соответственно, блок КПЕ, с которого можно будет сделать какой-нибудь усилок. Либо потом передатчик на троечку на 80 метров вот ну и соответственно 4 полтинника это очень круто ну и на этом пожалуй все